Дебуки. Ашкинакский фольклор евреев ведает на о дебуках, которые, в свою очередь, являются ничем иным, как духами грешных людей, что даже после смерти остаются на земле, ибо их держат плохие поступки и злодеяния, совершенные ими же при жизни. Такие существа есть и в христианстве, там это демоны, и как демоны, так и дебуки, они способны вселяться в людей. В том же христианстве обряд экзорцизма – это способ прогнать злой дух. Но дебуки вселяются только в людей, совершающих грехи, а значит, будешь праведным, и дебуки тебе не страшны. Нефилим Хорошо всем известный Голиаф из библейских рассказов был человеком немаленьким. Но в книге книг также заходит речь о так называемых нефилимах, исполинах, потомком которых, возможно, и был Голиаф. Таким образом, в Библии упоминается о целой расе гигантов. Священнослужители не могут сойтись в одном мнении, откуда происходят данные существа – но существует два основных мнения, одно из которых гласит, что нефилимы происходят от Каина, второе говорит нам о связи ангелов и земных женщин, чьими детьми они и являются. Как бы там ни было, встреча с этими громадными и свирепыми существами не сулит ничего хорошего. Преты. На этот раз мы столкнулись с существами, которые присущи сразу нескольким религиозным течениям, а именно индуизм, сикхизм и буддизм. Оригинальный подход к объяснению природы злобы приетов гласит, что голодные духи, как их еще называют, не страдают в результате собственных грехов, а просто являются результатом изгаженной кармы, что испортилось в результате предыдущих инкарнаций. С учетом особенностей их поведения, дикой ненасытности, преды изображаются в виде существ с огромным брюхом и очень тонкой шеей. Родственники умершего должны исправить карму приту при помощи специального ритуала – Иначе, его может постигнуть перерождение в еще более злобного пхуту. Ракшаса Буддизм полон интересных существ и вот еще одно из них. Для большей ясности, лучше снова прибегнуть к сравнению этих существ с существами западных религий, которые нам явно ближе. Так вот, в западных религиях демоны мало того, что глупы и примитивны, так еще приходят на землю или вселяются в людей с весьма конкретной целью – пытать, убивать, сбивать с пути. Ракшасы же имеют весьма широкий спектр полномочий и возможностей. Эти существа могут всячески видоизменяться. Собственный размер, красота, облик – все это изменить им под силу. Но есть и пара вещей, что остаются константными. Они имеют когти и питаются людьми. Ракшасы – демоны-людоеды, родом из буддизма. Джинны Ислам наделил этих созданий той же свободной волей, что и людей. Это говорит о значении этих существ, ибо никто и ничто не имеет в исламе больше свободной воли. Когда речь заходит о джиннах, то говорят, что те живут в мире параллельно нашему и ведут очень похожий образ жизни на человеческий. Любовь, семья и прочие радости жизни им ведомы, и так же, как и люди, они предстают перед Судом Аллаха после смерти. Схожесть есть и в том, что джины могут не верить в существование Всевышнего. Джины делятся на разные виды, и, конечно же, есть злобные и жестокие среди них. Авадон. Индуизм в своих писаниях часто использует слово «авадон», что означает «уничтожение». В христианстве есть персонифицированное воплощение этого термина «ангел смерти», «разрушение» и «истребление». «Разрушитель» и «король саранчи» – эти названия также справедливы для него, ввиду того, что он натворил. Никто не рождается злым, и Авадон раньше был ангелом Мюриэлем, что подобрал пыль, оставшуюся после сотворения богом Адама. Есть версия, что его основной миссией было присматривать за сатаной в преисподней. Спустя какое-то время тексты начали изображать Авадона как злого демона, сидящего на личинковом троне и управляющем целой армией саранчи, что сносит всех и вся, кроме праведников. Пешача Пожалуй, вершиной мерзости восточных демонов, более противных даже, чем ракшасы, являются пешачи. Маленькие существа, что походят больше на гуманоидов, имеют черную кожу, очень выпуклые вены и красные глаза. В сущности, это опять же изуродованный дух человека, совершившего преступления при жизни, убийство, изнасилование и так далее. Основным их занятием являются прогулки по кладбищам и местам казни. Но что более печально, именно действиями пешача объясняют неожиданную беременность. Азида Хака Никогда существовала довольно распространенная религия зараастризм. но сейчас эта очередная вариация религии сохранилась только в Индии, Иране и Пакистане. Именно частью иранского фольклора стал Ази Дахака, который, как утверждается в писаниях, познал всевозможные грехи и кровоточит крысами и змеями. Сам же Дахака выглядит как огромное существо, имеющее три головы и шесть глаз. Также Дахака имеет конкретное предназначение во время апокалипсиса. Витале кто бы мог подумать, но в восточных религиях есть демон, который производит на свет ходячие трупы, которые уж больно напоминают нам мифологию Центральной Америки, а именно зомби. Виталий – демон, который имеет дела только с трупами людей, что перестают разлагаться и, напротив, встают на ноги после вселения в них этого демона. Восточные зомби относительно безобидны и не пожирают людей. Основная цель этих существ – пугать и наводить ужас на обычных людей. Хундун что иное, как олицетворение хаоса в китайских народных верованиях. Злое божество всюду искало зло и избегало добра. Его внешний вид был весьма незаурядным, если верить китайским писаниям. Это бесформенный и абсолютно цельный живой мешок. Являясь существом уродливым, вызвал раздражение и обеспокоенность у богов Ху и Шу, которые решили просверлить в хундун отверстия для глаз, рта и носа. Но попытка не увенчалась успехом, и олицетворение хаоса в скором времени погибло. Ксингтян. И снова китайская мифология подкидывает нам злобного монстра, на этот раз и вовсе необычного и даже со своей историей. Ксингтян был великим и могучим воином и служил императору Ян. Но после того, как Ян потерпел фиаско от Желтого Императора, могучий воин имел неосторожность пожелать отомстить за своего правителя. В результате дуэли Ксингтяна и Желтого Императора первый был обезглавлен, а его голова была спрятана императором глубоко в горах. Тело Ксинга ожило и изо всех сил пыталось найти голову. Но этому не суждено было случиться, и тогда он вышел из ситуации, из в себя. Глазами ему послужили соски, а пупок стал на место рта. И в таком виде Ксингтян стал монстром, бунтующим против всевозможных богов. Диаметр круглого глубокого озера 200 метров. Посередине озера находится остров, на нем растет дерево. На берегу тоже есть дерево. Человек хочет попасть с берега на остров, а плавать не умеет, но у него есть веревка длиной немного более 200 метров. Как ему попасть на остров с помощью веревки?